25 мая 2019 года Ингус и Солу Сегодня вы будете не просто Фонтанировать идеями А просто взрываться Причем идеи весьма продуктивны, Последствия обязательно принесут какие-то дивиденды Не обязательно финансовые Вообще в любой сфере Вы можете разрешить любую даже самую сложную задачу Найти выход из безвыходной ситуации Создайте для себя кнопку выхода из безвыходной ситуации Вот сегодня день как раз такой Такая кнопка Посмотрите немножечко под другим углом на ситуацию, дайте волю воображению. Все начинания сегодня будут продуктивными, благодатными, успешными. Можно по скидкам и горячим предложениям сегодня получить желаемое, например, включая новые навыки. Если, например, хотели давно поучиться чему-то, то начинайте делать это сегодня, и у вас все получится. Сидеть на месте в этот день вообще вряд ли выйдет, потому что две огненных руны, которые вас будут постоянно пинать, Отношения сегодня перейдут на другой уровень Вы можете прояснить все непонятные моменты и решить, что делать дальше Готовы ли вы меняться или принимать все как есть Или лучше покончить с этим раз и навсегда Но скорее здесь тенденция к росту, к улучшению, к чему-то новенькому и будут запущены именно изменения в эту сторону Если вы все еще одиноки, то сегодня можете это изменить Изменив свое поведение, привычный маршрут или просто поддавшись под порыву Улыбнитесь на улице тому, кто вам понравится Может быть это как раз тот человек, который ждет вас, а вы ждете его В финансах это расширение, новые проекты, завершение уже имеющихся проектах Разумеется, с выгодой деньги. Двери будут открываться со всех сторон. Не пропустите открытую дверь и войдите в нее. До встречи в следующем дне. Желаю вам прожить этот день максимально продуктивно и, конечно, буду рада вашим лайкам и комментариям.